Что берут с нас взамен за, на ответы, которые мы получаем через систему рун? Правда ли то, что чем больше мы обращаемся к ним, тем меньше человеческого остается в нас? Спасибо, Виктория. Хороший вопрос. Ну, давайте попробуем с этим разобраться. Начнем с окончания вашего вопроса, а именно с человеческого. Надо, наверное, как-то разобраться в термине, да, что подразумевать под человеком, что подразумевать, не подразумевать под человеком, кого мы называем человеком в большей степени, да, чем, чем не человека. Опять же, речь идет, наверное, о самой сути магии, как нечто такого дикого. Да? Если мы пропускаем магию вглубь себя, мы перестаем быть цивилизованными людьми да, и становимся более дикими. Отчасти, наверное, это правильно, потому что мы впускаем в себя силу, которая не социализирована. Она совершенно не цивилизована, абсолютно не цивилизованная, не желает таковой быть. И конечно, чем глубже мы соприкасаемся с этой силой, тем меньше цивилизованности остается в нас самих. И с этой позиции, если так смотреть, то да, можно сказать, что человеческого остается меньше. Но с другой точки зрения можно также сказать, что человеческого как раз становится больше. Потому что что такое человек, если посмотреть, да? чем он отличается от всех остальных биологических видов? Тем, что он способен анализировать, думать, иметь память и на основании анализа и памяти совершать какие-то поступки. То есть не рефлекторные, не животные, да? а более цивилизованные. Соответственно, чем больше, мы, чем больше опытом человек обладает, чем более глубже он погружается в мир, непонятный ему, и изучает его, тем большим человеком он становится. Поэтому как посмотреть больше человеческого или меньше человеческого, да, это что подразумевать под этим термином. Мы Включаемся в рунический канал, разговариваем с миром на языке Ру и получаем от мира такие ответы, какие никогда не получим от человека, даже самого умного, даже самого образованного. Почему? Потому что человек это некий конгломерат, комплекс собственного опыта, знаний об этом мире эмоций, ощущений, чувств, обид, разочарований. То есть это вот все такое, такой вот клубок в человеке намешан. И понятно, что если он дает какую-то информацию, то обязательно пропущено через призму вот, этого вот, вот этой линзы, вот этого конгломерата всех наслоений. Когда же мы разговариваем с рунами, мы разговариваем с разумом, который все, всем этим не обременен. Он беседует с нами на языке, понятном нам. То есть в данном случае препятствием является только наш собственный человеческий ментал. Но он же является и дешифратором. Давая запрос в этот мир и считывая информацию через руны, мы слышим тот ответ, который готовы воспринять. Но чем больше мы расширяем себя для этого мира, тем большими возможностями начинает обладать наш ментал. С этой позиции, можно опять же так, вернувшись к вашему вопросу сказать, да, лоск цивилизованности и налет цивилизованности, который присутствует на человеке, он мешает воспринять информацию в том объеме, в котором можно было бы воспринять. Но в то же самое время именно человеческий разум помогает нам правильно соизмерить собственные дальнейшие действия с полученной информацией. Тот, кто приходит в магию, в том числе и в руническую магию, прежде всего как бы предполагается, что он этих ограничений, если не лишен, то, по крайней мере, очень стремится к этому не желая иметь некие лимиты, поставленные человеческим обществом. Но если разум держится за эти лимиты, то правильно расшифровать послание, послание рун, послание северной традиции, послание этого информационного потока будет сложнее. Поэтому каждый человек, приходя в магию, приходя в руны, он, наверное, сам должен как-то для себя определить, что для него ценно, человеческое или нечеловеческое. Если человеческое, как социальный разум, как степень цивилизованности является более важным, то, наверное, стоит обратиться с вопросом к гуглу, например, он все очень подробно расскажет. Но если все-таки мы спрашиваем уру, значит надо допустить вероятность того, что человеческое может помешать в том виде, в котором мы описали только что да, в плане запроса в Google. Но при этом при всем надо иметь и то и другое, потому что и Google и руны в данном случае они являются источником информации. И нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. Это об этом мы с вами говорим на каждом занятии. Просто каждый инструмент для своего. Когда нужно получить информацию, которую Google не даст, да, надо спрашивать Урун. Но а, бесполезно спрашивать Урун калорийность там, борща, да, потому что ну, это расскажет и Google. Это расскажет и Google. А, вот так длинно, но я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос и э, также, надеюсь, дала повод сформировать еще десяток новых. Насколько веской должна быть причина? А в каком случае магию применять уместно, а в каком случае надо обойтись социальными методами? Это тоже очень воп важный вопрос, который также связан с человечностью и этикой взаимоотношения с миром. Давайте еще раз посмотрим на магию как на, просто на мир, который нас окружает. Вот в комплексе, в совокупности, это и люди, и природа, и этот стол, и эта камера, которая сейчас стоит и транслирует меня вам. Это все есть окружающий мир, а значит есть магия. Этичное отношение с этим миром предполагает правильное использование того, что в ней есть, и надежду, скажем так, надежду, предположение, что мир будет относиться к вам приблизительно так же. То есть, если мы не забиваем, там, не знаю, диктофоном гвозди, то есть надежда, что вашей головой тоже не будут укладывать асфальт. Ну, вот такая надежда есть. Да? Надежда, по крайней мере. Это не потому, что можно или нельзя. Да, нет заповеди, магии, магия это не религия, это, это другое. это этика взаимоотношения, взаимоуважения, наверное, да? вот, вот это взаимопроникновение без нарушения границ, без доставления боли друг другу. Как люди, которые уважают и любят друг друга, они стараются не нарушить пространство комфортное пространство своего любимого человека. Да? А, там, хозяева, которые любят своих животных, не будут пытаться их накормить там, не знаю, кормом для рыбок, если это, например, кошка. Да? Ну, Как-то соизмерять потребности и возможности. Вот, наверное, будет правильно, если мы на окружающий мир и на магию в том числе не будем смотреть неодушевленно, То есть мы, изучающие магические дисциплины, иногда совершаем такую ошибку, когда смотрим на магию, как на инструмент, как на книжку, как на, там, на телевизор, да, на, на диван, то есть им можно попользоваться и отставить в сторону, а что такого? Я мол это купил, или я это получил, или я это знаю, но мы все время забываем, что мы имеем дело с живым процессом. Это не статичная форма, это живой процесс, который подстраивается под нас, мы подстраиваемся под него, мы изучаем друг друга, магия нас, мы ее. И невозможно сказать, вот в данном случае мы поступаем так, то потому что вот. Всегда... Надо смотреть на обстоятельства, на реакцию среды, на свое отношение, на свои эмоции. То есть это такой процесс общего объема сигналами, когда устанавливается рапорт с окружающим миром. Он слышит тебя, ты слышишь его, и в этот момент по пути наименьшего сопротивления происходит контакт с той силой, которая организует что-то. Иногда на такую организацию процесса, пространства, среды, ситуации нужно потратить очень много энергии. И здесь опять же возникает вопрос, а не нарушаешь ли ты какие-то границы, потому что у тебя личной энергии может не хватить, тогда тебе придется брать ее откуда-то. А это значит что нарушится достаточно хрупкое равновесие в этом мире. Например, ты пришел в лес, тебе холодно, ночью тебе нужно согреться. Да? Ты начинаешь рубить дерево, хотя рядом лежит валежник. Да? Тебе просто нужно потратить немножко больше времени, чтобы его собрать. Понятно, что дерево срубить это быстро. Вот ты его срубил, там, положил в костер, только двигай. А чтобы валежник собрать, тебе надо походить, побродить, собрать его, принести, отнести. То есть это долгий процесс. Но при этом, при всем ты пользуешься тем, что уже для тебя приготовлено. Вот оно есть, просто времени побольше отдай. Но ты волею своей нарушаешь хрупкое равновесие. И одним деревом, одним живым существом стало в лесу меньше. Надо заплатить за это? Надо. Если человек не мнит себя царем природы, а чувствует вот этот вот хрупкий баланс, то он приготовится к оплате. То есть отдаст какую-то часть часть принадлежащего его сам, или же пусть будет готов, что Хозяева леса да, возьмут это тогда, когда посчитают необходимым. Вот в мире приблизительно то же самое. Мы думаем, что мы знаем эту реальность, на самом деле мы не знаем ее совсем. Если мы будем воспринимать ее как вот лес, который, в котором вот это вот хрупкое равновесие надо чувствовать, поддерживать, да, мы не знаем, за каким врагом притаился волк, мы не знаем, где чье гнездо, на каком дереве мы не знаем, какая белка сейчас скачет и где прячет свои орешки. То есть это процессы происходят. Вот в мире все происходит то же самое. Социальный мир на самом деле ничем не отличается от мира дикой природы, ничем. Мир постоянно сигналами нам показывает, будь, пожалуйста, аккуратен со мной. Просто будь аккуратен, будь вежлив, будь Etichen. Вот есть такое слово, да, этичность по отношению друг к другу. Ты будешь этичен ко мне, я буду этичен к тебе. Вот, наверное, когда мы ставим себе вопрос уместности применения магических практик, а это приложение своей воли и, соответственно, воли и энергетическим посылом мы меняем что-то директивно, то есть да, выступаем в качестве творца какого-то определенного куска реальности, Нужно, если не подумать, то хотя бы почувствовать, насколько этично или неэтично сейчас это применение. Иногда бывает проще просто взять телефонную трубку, позвонить человеку, которого, которому ты хочешь что-то сказать, чем магичить какой-то вызов на него, да? то есть можно и смагичить, конечно, вызов, но есть же телефон, можно позвонить. Почему человек не звонит? Потому что у него есть внутренние комплексы. Как это я буду звонить? Да? А может быть я хочу, чтобы он первый. Ну это вот какие-то вот такие вот да, чисто человеческая чисто ерунда, мы начинаем напрягать пространство, возмущаем его неравновесием, а потом удивляемся, почему идет обратный откат, потому что пространство среда начинает забирать с нас кусок энергии, которую мы потратили на формирование ситуации. Если мы готовы к подобному расчету, то тогда все происходит нормально, да? то есть, ну, ваши комплексы, наверное, имеют право пока существовать. Но если не готовы, если потом идет обратная волна возмущения и обиды на окружающую реальность, то понятно, что ни о какой этичном взаимоотношении речи быть не может, это, это ссора с пиром, да? ссора с магией. И э, как два поссорившихся существа, они перестают на какое-то время общаться. Вот на таком простом примере взаимоотношений я бы вам также рекомендовала посмотреть на этот процесс, да, на процесс взаимодействия. Мы применяем магию в основном, вот в нашей школе, применяем магию не столько к пространству, сколько к самому себе. Я думаю, что коллеги, которые учатся у меня достаточно давно, в том числе и на руническом факультете, вот сейчас факультет Тара начинается тоже, мы будем на, нем, на эту тему говорить очень-очень много и плотно, согласятся со мной, что в основном где-то ну, в 95% случаев и руны, и другие магические инструменты мы применяем к себе. Да, то есть если себя как микрокосмос смотреть на, на себя, как на ограниченное, замкнутое, самостоятельное, условно ограниченное, конечно, да, но самостоятельное пространство, в котором ты, властелин и хозяин, и то, что ты там делаешь, ты делаешь только за счет своих ресурсов, только за свой счет и только за счет своей энергии, которую успел скопить на настоящий момент, то никакого возмущения пространства в данном случае быть не может, потому что с самим собой ты волен делать все что угодно. На то твое право, на то твоя воля. Но если ты начинаешь свою волю прилагать к реальности, к миру, в котором, возможно, налагается еще какая-то воля той же самой, того же самого дерева, да, того же самой, той же самой природы, то. Соответственно, мы должны быть готовы, что произойдет некое, некое наложение интересов. И это наложение интересов не всегда может быть в нашу пользу. Понятно, что разум может не просчитать сразу последствия. Может быть, это тебе будет в плюс, а может быть, тебе это будет в минус. Но при этом, при всем надо научиться. Вот первое, что мы учимся, когда научимся взаимодействовать с магией, это чувствовать ее, чувствовать уместность собственных действий. Сначала через энергетику, да, как мы с вами это умеем делать на первом, на втором курсе, да, через энергетику, через ощущение эфирного тела первый курс, через эмоциональную реакцию, через эмоциональное состояние второй курс, через ментальную оценку, то есть мгновенный просчет ситуации, мгновенный просчет вектор, векторов, третий курс, умение чувствовать потоки времени, четвертый курс, ну и так далее, и так далее, и так далее. А то те, кто овладел стихийным инструментарием, тем более. Учится это чувствовать по балансу стихий в себе, а значит и в мире в том числе. А, вот э, Чем больше навыков умения в, в себе изменять магическую компоненту, тем, соответственно, у вас больше, больше инструмент получается чувствование в окружающем мире. И чем большим инструментом вы располагаете, тем меньше возникают у вас поводов задавать себе такой вопрос: уместно или неуместно. Вы просто это знаете или чувствуете, или понимаете, да, то есть в том видении, в котором у вас развита в большей степени, вы получаете ответ на этот вопрос.